Те силы в Армении, которые понимают, что информационное поле, если его не контролировать, может привести к тому, что россияне по-иному начнут воспринимать политику Еревана, откровенно запереживали. Об этом сказал известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов. После фильма Михайлова «Карабахские концепции преступного мира», рассказывающего о роли карабахских боевиков в криминализации оной ситуации на юге России, в армянских СМИ заговорили о его небеспристрастности и так называемой «работе на Баку». Такую реакцию российский эксперт объяснил тем, что армянскому агитпропу просто нечем крыть, на изложенную в его фильме информацию. Более того, армяне, похоже, до конца не верят, что в России есть те, кто реально оценивает ситуацию и не боится провокаций. По мнению армянских пропагандистов, все, кто пишут что-то не в интересах Еревана, куплены Баку. Очень близорукий подход, но пусть продолжают так думать. Чем больше будут заблуждаться, тем больше в России специалисты будут акцентировать вопросы, связанные с армянской проблематикой. Хочу отметить, что лично в моей деятельности нет предвзятости. Я расследую преступления всех этнических группировок, и армяне стоят в одном ряду со многими. А чаще речь идет о них просто потому, что на юге России превалируют именно они. В России есть армянские мафиозные группировки. У каждой из них, своя направленность, и с каждой весьма успешно борются правоохранительные органы. Некоторые из них уже фактически разгромлены на юге России, благодаря усилению контроля со стороны государства. Однако, многие из преступников ушли в легальный бизнес, мафия продвинула своих ставленников в госорганы. Именно это, является на данный момент проблемой, которую планомерно решает государство. Об этом рассказал, известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов.